Доброе утро! Именно с такими мыслями я сегодня с утра проснулся и потом посмотрел на график. Тут все красное, как моя футболка. Тем не менее, утро от этого добрым быть не перестает, поскольку не ситуация контролирует человека, а человек контролирует ситуацию. И нам нужно взять полный контроль над тем, что сейчас происходит. И теперь вопрос. Что происходит и что делать? Давайте с вами разбираться. А... Я только проснулся, даже водички не попил, проснулся, умылся и сразу сел записывать для вас срочное видео. Более того, я 30 дней подряд записывал видео, держал вас в курсе событий и решил буквально пару денечков отдохнуть, выходные, поскольку выходные а, частенько ничего не происходит. Ну, как видите, отдохнул. И давайте с вами начинать. А, трендовая линия поддержки у нас пробилась, область поддержки у нас пробилась. и Я говорил, что если мы пробьем данную область, то это будет сильный медвежий знак. Мы ее пробили, и а, следующая цель для цены – это район уровня предыдущего экстреума данного тренда, то есть данное место, уровень предыдущего экстреума Мы пустились ровно до этого уровня. Напоминаю, что мы направление можем только предполагать, но цели всегда остаются неизменными. То есть куда бы цена ни шла, у цены всегда есть цели. И именно эти цели нужно учитывать, а в первую очередь и а, знать, что на них делать. Например, я говорил, что если мы пробьем а, уровень 50 на 1000, а если точнее, давайте я здесь лучше нарисую, Луч, луч, луч Магнит Поставлю вот сюда Котировка 52956 Я говорил, что если мы пробьем эту котировку То нам нужно будет пересматривать наш анализ Именно этим мы сегодня и займемся Итак, напоминаю, что мы здесь предполагали Пятиволновую структуру Раз, два, три и четыре Но нам нельзя было, чтобы четвертая волна Заходила в ценовую зону волны 1 Тогда бы это перестало быть пятиволновой структурой И мы видим, что это происходит Цена зашла уже глубоко в диапазон первой волны Следовательно, это не пятиволновая структура Теперь вопрос, что это? Давайте с вами разбираться Обратите внимание, сейчас я поставлю один фрактал Итак, выделил я эту область Обратите внимание, там где у нас был мартовский пролив А теперь смотрите, какое сходство имеют данные фракталы То здесь мы видим Движение вверх Восходящий тренд у нас идет Далее длительная достаточно консолидация Потом пролив Нисходящий диапазон И после нисходящего диапазона мы с вами устремились на повышение и потом мы видим такое зигзагообразное коррекционное движение и пролив И если я эту фракталу беру, то мы видим здесь то же самое Давайте я наверх просто его перенесу Здесь мы видим то же самое Движение вверх, длительная консолидация, движение вниз, нисходящая коррекция Далее движение вверх и пролив У нас удивительным образом происходит то же самое, что было и в марте И причина даже этому Практически способствует это коронавирус Не знаю, с чем в точности связано это падение В принципе, мне это и не важно Мне важна техническая картина и цели для цены Теперь смотрите, друзья Мы видим, что после данного пролива Мы резко восстановились И пошли на дальнейшее повышение Итак, у нас есть два варианта Смотрите, я вообще ничего не анализировал Я вот сел просто и сейчас а, мысли вслух То есть это мои мысли вслух Просто так это воспринимаете У нас есть два варианта Либо начался медвежий рынок либо у нас происходит коррекция Сейчас я объясню, какая То есть мы здесь видим, смотрите Раз, два, три, четыре И получается, что это у нас все еще движется четвертая волна У нас сложная структура коррекции А после четвертой волны происходит пятая волна То есть, по сути, у нас будет получаться как-то вот так вот А, Б, С и потом мы устремимся вновь на повышение. А теперь, если это коррекция в четвертой волне, то что а, я делаю в коррекции четвертой волны? В коррекции четвертой волны я, естественно, докупаюсь, чтобы словить последний финальный импульс. То есть, первое, если это коррекция, то я буду докупаться. Ничего не продаю, я буду, наоборот, докупаться. Теперь второй вариант. Если начался медвежий рынок, а, что маловероятно, по моему мнению, то что я делаю при медвежьем рынке? Я, опять же, покупаю еще более активней. То есть в обоих вариантах присутствует только действие покупка, чтобы ждать дальнейшее импульсное движение. По времени я себя не ограничиваю, то есть я могу ждать сколько угодно. Заметьте, что я делаю акцент на себе. То есть я буду это делать. Вы делаете как хотите. Ситуация достаточно сложная. Итак, поскольку у нас присутствует аналогия с Мартовским проливом, и у нас присутствует вероятнее всего структура четвертой волны, то мы с вами можем пуститься еще пониже. А именно до уровня 30 тысяч. Такое тоже вероятно. Если мы здесь быстренько не восстановимся... И даже наоборот протестируем уровень сопротивления уже а, сверху вниз То мы можем пойти еще дальше, пробить уровень 40 тысяч и направиться далее на понижение Если это сложная коррекция четвертой волны, то примерно в данном месте мы с вами и стартанем на дальнейшее повышение И опять же в этом проливе есть и хорошие новости и плохие Хорошие новости в том, что потенциал биткоина расширился А плохая новость в том, что также существует вероятность начала медвежьего рынка а это единственная плохая новость. Но, как я уже сказал, что я буду делать медвежий в рынке? Я буду просто покупать криптовалюту. Тем не менее, я очень сомневаюсь, что начался медвежий рынок. Это очень маловероятно. Я считаю, что мы находимся, как я уже говорил, в четвертой волне. Я придерживаюсь пока что именно такой картины. В принципе, я сейчас беглым взглядом осмотрел все, что сейчас происходит. Я буду над этим размышлять все ближайшие дни. Очень долго буду сидеть, думать над этим и так далее Потом я, естественно, преподнесу вам свои мысли Так что, друзья, на этом наше срочное видео к концу. Пишите в комментариях ваше видение Пишите, что вы думаете, начался ли медвежий рынок Или мы все-таки находимся еще в четвертой волне И нам, нас еще ожидает дальнейший рост Мне будет очень интересно почитать ваше мнение Почитать, как вы настроены Ставьте это видео, друзья, палец вверх Подписывайтесь на канал, если не подписаны Нажимайте на колокольчик Всем желаю всем лучшего, всем профита Побеждайте и всем пока Я пошел завтракать